Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем с, э, ставшие уже традиционными наши телемосты э, с товарищами из разных городов. Начать э, сегодняшний эфир мы бы хотели со слов поддержки в адрес работников Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь», которые подверглись невыплатам, сокращениям, снижению заработной платы и увольнением, связанными с приостановкой производства во время чемпионата мира по футболу. 18 числа в 17.00 по Москве работники предприятия хотят провести митинг возле здания администрации Волгоградской области. На данный момент работники надеются договориться с администрацией предприятия. Но что из этого выйдет, покажет время. Если вам нужна, товарищи волгоградцы, если вам нужна наша помощь, или вы хотите осветить это событие и поделиться какими-нибудь сведениями, пишите нам на почту. инфо-ледокол-собака-гмейл ком сама почта будет также указана под видео данной трансляции на ю вот а теперь в принципе хотелось бы перейти к нашей теме мы ну скажем так не только мы большинство жителей нашей зеленой планеты Проживают в реалиях капиталистического общества капитализма. То есть, ну, и мы в том числе с вами. И уважаемые наши зрители могут это почувствовать, могут почувствовать. Все перелести капитализма, так сказать, на себе. Вот. И, в принципе, мы на предыдущих наших эфирах выяснили то, что невозможно вот эти реалии капиталистические изменить методом саморассасывания или затягивания поясов на шее. Мы выяснили также, и нам показали это классики и весь исторический опыт, и мы в этом разобрались, что только изменить ситуацию сможет революционный переход от капитализма к социализму. Вот. Наши оппоненты как бы утверждали обратное, но под тяжестью неопровержимых аргументов, признавая, что революционный переход, э, иногда некоторые из них э, оппоненты признав, при, при, признавая, что переход, э, революционный переход является единственной альтернативой существующей системы, они немедленно отмечают, что да, дескать, даже если так то ваш коммунизм – это дефицит, это очереди, уравниловка, бессмысленность и безысходность. И вот сегодня мы хотели как раз-таки на эту тему поговорить, то есть как оно действительно было на самом деле. Действительно ли советская экономика, Социалистическая экономика являлась именно такой, о которой, о которой говорят наши оппоненты, и неконкурентоспособной капиталистической экономике. Вот. И тема нашей сегодняшней передачи – возможности социалистической экономики на примере Советского Союза периода 1928-1953 годов. Вот. И перед тем, как я дам слово и представлю наших гостей, я бы еще раз хотел бы сказать о том, что уважаемые читатели, зрители информагентства «Ледокол», уважаемые товарищи, если вы хотите принять участие в наших прямых эфирах в последующих, вы можете оставлять свои заявки на той же почте ком также почта будет в описании к этому видео темы будущих эфиров мы озвучиваем как правило в конце наших передач вот однако если вы хотите допустим свою тему предложить какую-то также пишите на почту вот обсудим пообщаемся вот и еще небольшое такое маленькое объявление вот если у наших зрителей в рамках эфира будут возникать какие-то вопросы, на которые бы они хотели получить ответы от наших участников, то, соответственно, можете писать в чате э, с пометкой «Вопрос». Либо просто вопрос ко всем участникам, да, либо вопрос к конкретному участнику. Вот. То же самое, в принципе, но уже с прицелом на будущую передачу, вы можете оставлять в комментариях к, к любому нашему видео. Вот, а теперь, собственно, переходим к текущему вопросу. Вот, сегодня в нашей передаче принимают участие наши товарищи из Кемерова, это Дмитрий Викторович и Павел Викторович, и мои товарищи Союза коммунистов из разных городов. Это Максим Потапов из Магнитогорска, и э, э, Марат Ганиев и Дмитрий Диденко из Хабаровска. Вот. Э, и у меня вопрос э, э, ко всем участникам, наверное, предварительный. Э, то есть, возможно ли улучшение жизни при социализме? И что нам для этого... Э, точнее, не так, прошу прощения. Возможно ли улучшение жизни при социализме? Вот. И для этого нам необходимо разобрать, как именно работает экономическая модель пролетарского государства при отсутствии частной собственности на средства производства. Ну и, соответственно, вопрос, исходя из этих условий, лгут наши оппоненты, Вопрос. Первым я хотел бы предоставить слово Дмитрию Улитину. Приветствую всех. Врут ли наши оппоненты? Ну, я считаю, что да, наши оппоненты рвут. Мы смотрим на этот исторический процесс, и сравниваем сегодняшним днем. В 30-е годы, в 30-е годы, вот в эти две пятилетки, была проведена коллективизация и индустриализация. Экономический рост ежегодно был 30%. На сегодняшний день, на сегодняшний день, как заявил на днях. Путин, около полутора процентов. Ну, я думаю, что официальные цифры, они а лживые цифры, и там приплюсовано. Ну, и на основании этого, да, я думаю, что не надо быть математиком, вот, от а 30 отнять полтора и мы узнаем количество, во сколько раз превосходила социалистическая экономика, эту нынешнюю экономику. Пока у меня все. Спасибо, Павел Викторович. Здравствуйте все, еще раз приветствую наших зрителей. И сегодня будем говорить о программе индустриализации, которая участвовала в 1928 году, я тут порылся в интернете, 30 тысяч иностранных рабочих. 30 тысяч привлекалось человек для налаживания производства в, в Советском Союзе. Для чего это нужно было? Так как у нас была аграрная страна, у нас было крестьяне и очень много было малограмотного населения. Ну, практически оно там 97% присутствовало. И чтобы быстро обучать, нужны были специалисты. И мы активно их приглашали и платили валютой. Откуда а бралась валюта? Потому что многие говорят, деятели, что... За счет зерна мы там покрывали много-много чего. Я тут нашел кое-какие цифры и хочу сейчас вам их довести ну, до всех участников нашего, нашей сегодняшней встречи и до наших зрителей. За первых три пятилетки, это с 28-го получается, за 15 там, пятилетка. Первая пятилетка у нас закончилась не... В 1933 году, она первая пятилетка была закончена заранее, за 4,3 года. Каждый год добывалось по 320 тонн золота. На это дело пускались огромные силы и ресурсы. Экспорт зерна в 1928 году. 7% от всей продукции, которая продавалась на экспорт. Пушнина имела огромное значение. 17% от во всем экспорте у нас присутствовала пушнина. И весь север отстреливал лисицу, медведя, то продавали шкуры. И вот это 17% давало огромное количество золота. Торговля была вся практически за золото, потому как у нас был золотой рубль. Далее, нефть давала нам 16%, лес 13%, масло, которое мы производили, давало 7%. Экспорт на... 1928 год составлял 300, это в долларах, 327 миллионов 430 тысяч. А импорт мы потребляли больше, так как нам нужны были технологические линии, станки, специалисты, много-много чего, чтобы произвести будущую индустриализацию. Составлял долларов в эквиваленте 422 миллиона 350 тысяч. И за счет чего Первые деньги были собраны за счет продажи искусства. Ну, то есть у нас там были какие-то редкие экземпляры Библии, которые там за миллион а, золотых рублей советских ну, куда-то там продали. в а, а Бру. За 25 миллионов золотых рублей одна была Библия продана какая-то сионскими там заветами, Первый завет или еще что-то. В общем, а, продавалась... А, Произведения искусства продавались, продавались все излишки буржуазного строя и буржуазного общества, так как э, партийное руководство считало, что нужно выжить в стране, а мы жили, то есть страна советская жила вокруг, капиталистический мир был, кругом капиталисты и рыночные отношения. И чтобы выжить в этой системе, система советская отличалась э, в своей основе от... Э, Частного капитала очень серьезно. Задача советской власти была обеспечить продуктами питания всех членов общества. Скажем, по цифрам у меня тут еще немножко есть. За первые три пятилетки было построено 364 города. Построено 9 крупных предприятий, и это была нелегкая промышленность. Это Сталин сразу дал команду по производству тяжелой промышленности. И есть у нас много деятелей, которые не понимают, что происходило. Сталин не знал, что будет война с капиталистическим миром, конкретно с Германией. Да знали все. И готовились к этому активно. И здесь в Сибири готовились площадки под будущие заводы, под будущее производство, Ставились коробки, подводилось электричество, и делались бетонные подушки, и делались дороги. И когда началась отечественная война, очень много заводов переехало уже на готовые площадки. Это то, что касается площадок. В 1938 году СССР производила от мирового продукта 13,7%. Германия 11,6% от мирового продукции, Англия 9,3%, Франция 5,7%. Американцы сидели... Тихо, наровно, на свои подки, так как у них был кризис 30-х, 40-х, и у них там ну, совсем все было плохо. И тем не менее, они нам помогали, тут еще есть одна цифра, что по Ленд-Лизу годы Отечественной войны американцы нам передали э, имущество на 11 миллиардов долларов. Много это или мало. Но э, тоже в цифрах буду говорить. Это является 4% от того, что произвела... Советская власть за годы войны, за годы войны, это огромная цифра оказалась маленькой против того, что сделал советский народ. За счет чего советский народ все это сделал? За счет того, что средства производства являлись общественной собственностью. И это серьезное противоречие с капиталистическим миром. Никто на Западе, в Германии, ну там во всех этих капиталистических странах не верил, что такое можно сделать. Такого не было нигде, никогда, и такую модель никто не видел и не представлял. Это было э, ноу-хау по тем временам, и э, Сталин это все продумал, сделал. Э, почему именно сегодня мы говорим о 1928 году? Это была первая пятилетка, первый госплан. До этого мы там двигались Шалтай-Балтай, двигались э, с двигались с разными там интересными вещами, то бишь с родимыми пятнами капитализма, переходный период не может быстро перейти от э, капитализма, от, от той формации, которая у нас существовала, быстро в социалистическую превратиться. Это невозможно. В Китае уже там около ста лет идет движение это, и когда оно закончится, непонятно, Но ну, а народу там много в Китае, там почти полтора миллиарда жителей, и пока все это перемолится и превратится в другую формацию, в другое осознание мира. Но это большое время. Что я еще сегодня хотел бы вам, какие цифры донести? В 1940 году население Советского Союза составляло 190 миллионов человек. Из них у нас от 4 миллиона было крестьян и геналичников, то бишь частных собственников, буржуа. Это составляло 2,6% приблизительно. То есть даже к 1940 году от одиночника буржуйских хозяйств частных мы не отказались. Это потихоньку вытеснялось за счет колхоза, за счет ниже, себе, более низкой себестоимости труда, где частный капитал, частный собственность в виде мелкого буржуа не мог конкурировать с государственной собственностью. Государственная собственность была народной собственностью. Теперь, то, что я хотел сегодня донести, то бишь, модель повышения эффективности экономики Сталин придумал такую штуку и ввел ее. С 1939 года по 1955 год эта схема работала. 53 номера 55 в 1955 хрущев потихоньку отменил ее. Что это такое? Это совокупность хорошо продуманных материально и моральных стимулов, творчество трудящихся, направленное на снижение себестоимости себестоимости Продукции и качество, увеличение качества продукции. Прущев это отменил в 28 году зарплата в Советском Союзе составляла приблизительно тысячу рублей недоминированных, которые в 1961 году 1-0 отшлепнули. То бишь, это были приличные деньги. Но модель повышения эффективности давала, скажем, инженерному составу. Там мог любой участвовать, если человек предлагал что-то, ну скажем, не только Мосина, не что можно было придумать, она там 1800, революционного периода придумка, но э, качество себестоимости уменьшалось при рационализаторских предложениях, а качество продукции должно было неизменно повышаться. И вот эту разницу получали, то есть, знаете, передовок там выпускали, там, миллион, полмиллиона штук, и 2% рационализаторов выдавалось в виде зарплаты. То есть, сталинские премии, как стимуляция, была шикарная. И это распространялось только на тех людей, которые занимались творчеством и распредложениями. На начальство эта тема не распространялась никоим образом. А вот на трудовые коллективы это все распространялось, скажем, зарплата в тысячу рублей. Если что-то человек предлагал, и это здорово стрелял, он мог получать до 15 тысяч за счет своих мозгов, за счет творчества и за счет развития. Эту схему взяли на вооружение японцы с 1955 года, и по сей день они этой схемой пользуются, поэтому у японцев живут на острове, территория у них маленькая, природных ресурсов у них практически нет, но используя вот эту схему материального поощрения, и то есть, в чем фишка-то, понижение себестоимости и увеличение качества постоянного, то есть в Советском Союзе Товара как такового не было. Производили продукцию для населения, чтобы наше население могло этим пользоваться. Было личное имущество. Чем лично отличается от частного? Частное – это то, на чем мы зарабатываем. Если я зарабатываю на авторучке деньги, то это и частное имущество. Если я этим просто пользуюсь для своей души, ну, скажем, холодильником, телевизором, бесплатно выдавалось жилье, бесплатно выдавалось… Не выдавалось, бесплатно было образование, медицина… И э, активно людей обучали, и обучали быстрыми-быстрыми шагами, чтобы выжить в кругу капиталистических акул, которые мечтали раз, разобрать юное государство большевистского толка, где схема экономическая ни в какой голове капиталистически не укладывалась. Поэтому Сталин придумал такую штуку, она классная, у японцев она работает до сих пор. На острове их живет 130 миллионов человек, у них там ничего больше нет. Но качество и уровень жизни их отличается во много раз от нашего, потому как мы от этой схемы отказались. И отказались в 55-м году с подачи Хрущева Никиты Сергеевича. Об этом подробно я рекомендую, если кому-то кто-то заинтересовался и более детально хочет посмотреть и послушать, есть э, книга Геннадия Николаевича Куди называется «Хрущев на царстве того как раз периода», там идет описание вот эти все цифры, и данные я беру у Андрея Фурсова, он профессор, историк, я часто заглядываю на его канал, бишь, и он э, лекции читает студентов, рекомендую, шикарные лекции для тех, кому надо будет бишь, побольше об этом узнать. И я когда учился в школе, то бишь, я не понимал, как вот были истории, там, тетя Нюров, колхозы, басы, купил для фронта там, или там коллектив трудящихся, купил самолет для фронта, или еще что-то сделал. А оказывается, за счет рационализаторских предложений и за счет творчества масс, при понижении себестоимости и при увеличении качества, люди получали 2% премии. Представляете, э, на выпуске самолета, что такое 2% премии? Там, может, уйдут, а может быть только самолет купить. И это поощрялось очень сильно и активно. Но опять же, до 1955 -го года. 55 1955 -го года все премии были по окладу и началось повышение не качества продаваемой, то есть производимой продукции, а стала изменяться цена, стал появляться потихоньку товар, а плюс у нас еще осталось мелко христианство, мелко где они пытались там продавать и накручиваться, то есть э, за чатки капиталистического общества они все-таки остались, их э, и выжить не смогли, что бы ни делали. Поэтому... Система советская отличалась мировоззрением и вот этими моментами. Производился продукт для потребления народом, для улучшения качества жизни. И предлагал Сталин сделать рабочий день 5 часов, включать индустриализацию, чтобы у нас машины за нас работали, а чтобы большую часть дня человек мог развиваться, получать образование. Скажем, немножко отвлекусь, в Японии есть программа, скажем, к 2040 году всеобщее Высшее образование для всех. Так как у них нету больше ничего, они могут торговать только мозгами. У нас нет, у нас с 1961 -го года, с 22 -го съезда, КПСС, когда убрали диктатуру пролетариата из базиса, у нас мы стали деградировать и стагнировать. И протянули. Вот. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в буржуазном обществе и в отношении капиталистического мира, где я сверхчеловек, где частная собственность. Частник никогда не мог накормить страну. Никогда. И частники в советское время не могли конкурировать с коллективными хозяйствами. То, что туда давалось и техника, и трактора, и госпланду, и продукция себестоимости там была ниже. И частники потихоньку бы в любом случае отошли. Ну, вот, как-то так. Ясно, спасибо. Да. Довольно да. обстоятельно. Марат, теперь у меня вопрос к товарищам из Союза Коммунистов. Марат, вот Павел Викторович нам обстоятельно дал картину, во-первых, по достижениям советской экономики, во-вторых, по стимулированию. Вот. Но мы ведь знаем из истории, что... Советское правительство в экономических вопросах применило новые, до сели до того момента, невиданные подходы. Вот. И как же По каким критериям, в частности, оценивались экономические показатели? Ну, оценка шла не по стоимости товаров, а наоборот по снижению себестоимости продукции. То есть, если у нас рабочие добивались того, что можно снизить стоимость, например, танков, пулеметов или еды, любых других результатов труда, то получалось у нас вот это и являлось показателем эффективности экономики. Вот. Так, мне подробно рассказать в тему или сначала Дмитрий расскажет свой вопрос? Ну, давайте, наверное, более подробно, наверное, а потом тогда э, товарищи э, э, свои Хорошо. вопросы спитят. Да, да, смотрите, получается, хочу раскрыть еще тему, то, что целью социалистической экономики является не прибыль, которую сегодня, ну, вот этот критерий прибыли, потому что сегодня присутствует в головах у большинства людей, то есть, что можно только оценивать все с точки зрения прибыли, эффективность у них считается только с точки зрения прибыли. Вот. И, то есть, получается, у нас рабочий класс, который до пролетарской революции никогда не имел собственности, был лишен средств производства, берет в руки средства производства, и его целью становится наладить плановую экономику, чтобы удовлетворять свои потребности и снижать рабочий день, улучшать качество продукции и так что что-то я это Дима можешь по эту тему раскрыть подробно yeah тогда подскажу по этому вопросу вот. беда в том что основной момент является учет прибыли возможно только в деньгах вот. к сожалению то есть сам по себе капитализм он возникает только после монетизации общества то есть если у нас общество находилось там средневековое или какое-либо еще, когда основное в натуральном хозяйстве учет производился в конкретном продукте, то есть там в железе, в руде, в продуктах питания, в боеспособных войсках, то капитализм начинает вообще свой путь с того, что он начинает все оценивать деньгами. И, соответственно, он именно по такому принципу и дальше продолжает жить. Это в какой-то степени упрощает, конечно, учет, но значительно теряется полнота информации. И как бы если предположение классиков заключалось в том, что если пренебречь, вот, отбросить вот это вот учет в деньгах, а использовать, стараться именно максимально полную информацию получать, то есть учитывать в натуральных показателях. Все то э, результат такого прогнозирования будет в разы точнее. Вот, Соответственно, э, если у нас э, был... Это был и такой проект, соответственно, примененный на практике этот проект. Он у нас э, заключился в чем? В том, что мы э, не можем оценивать все в натуральных показателях так быстро, как в деньгах. Но в долгосрочной перспективе вполне можно это делать соответственно из этого был извлечен принцип был создан принцип что если мы хотим что-то посчитать в экономике какую-то вклад то мы должны для краткосрочного прогнозирования использовать два показателя это повышение производительности труда и то есть производство как можно более количества продукта за меньшее количество труда или же э, сокращение издержек. То есть использовать как можно меньше материалов, переводить в брак, как можно экономичнее расходовать энергию, получая продукт с тем же качеством. То есть вот у нас была марксистская такая идея, вот она в практику воплотилась. Это для краткосрочных показателей. То есть еще раз, для краткосрочных показателей мы просто оцениваем повышение производительности труда, а для долгосрочного планирования в перспективе там 5 10 15 лет мы именно учитываем все в натуральных показателях именно поэтому допустим госпланы когда расписывались планы пятилеток да там вот, целевые показатели говорилось не то что мы должны увеличить там прибыль например там или производство расширить до 20 миллион, миллиард, миллиардов там там рублей неважно для чего а цель была конкретно построить там заводы электростанции выпустить сталь и вот именно этот момент Именно этот момент он как бы и определяет эффективность управления, гибкость управления экономикой плановой. То есть, несмотря на все разговоры о том, что плановая экономика регулируется эффективнее, регулируется лучше, о, вернее, прошу прощения, что рыночная экономика регулируется эффективнее, регулируется лучше. Простая практика, да, но ну, вот 30-е годы, 20-е годы нам показывают, что ну, плановая экономика регулируется значительно гибче, цели она достигает значительно лучше. И смысл в том, что два принципа вот этих базовых, которые мы должны понять для себя, что первое, учет в натуральных показателях в долгосрочной перспективе, то есть при общем государственном планировании научно-исследовательскими институтами, каким был Госплан. В долгосрочных показателях в перспективе 5, лучше 10, лучше 15, лучше 20 лет. Потому что это научное тогда получается знание. А в краткосрочной перспективе это всегда повышение производительности труда и снижение затрат. Вот как бы основ, основные моменты, по которым строилась оценка, оценка сталинской экономики. Вот. Ясно. Спасибо. Ну, здесь, товарищи, не стоит забывать, что благодаря новым методам, новым подходам вся экономика была преобразована в единый народохозяйственный механизм. Даже, я бы сказал, организм. Вот, Марат, да. Есть, да. будет еще что-то добавить? Да, дополнить хочу. То, что да, проти... Обратите внимание, то что на протяжении, допустим, с двухтысячных х годов а у нас в ВВП в стране постоянно правительство радуется этому там, по 2-3%. То есть, казалось бы, рост какой-то есть. То есть там, за 18 лет наполовину хотя бы экономика должна была вырасти. Но если мы зайдем на официальный даже сайт статистики, он, Росстат, и можем посмотреть количество школ, больниц, то увидим, то, что их стало на десятки тысяч меньше. Также на количество предприятий. Вот скоро пенсионный возраст поднимает. То есть ВВП, на самом деле не отражает реальность положения в стране. То есть, таким если путем дальше считать, то есть, возможно, население России вымрет, производство исчезнет, а ВВП у нас будет положительное. Вот. То есть, чем больше мы будем продавать, тем у нас больше будет расти экономика. Но поэтому нужно считать в натуральных показателях. Ясно, спасибо. А, а, Максим, а, вот а, сейчас наши товарищи а, более-менее по а, подходам а, в а, экономике а, а, сказали, ну и затронули, как мне показалось, большей частью индустриализацию, ну то есть, скажем так, промышленность. Вот. А как, допустим, в эти годы обстояло дело, допустим, в сельском хозяйстве? Я хотел поговорить немного о другом. Знаете, это, конечно, интересно, постоянно углубляться в историю, но все-таки история нам нужна для того, и труды классиков нам нужны для того, чтобы использовать их сегодня уже. И читая, допустим, Маркса или Энгельса, или того же Сталина, мы все-таки должны сопоставлять современные насущные проблемы, которые способны решить та или иная теория, или которые сейчас эта теория не может решить. Вот. И в этой связи все-таки давайте посмотрим на сегодняшний момент. У нас ситуация все-таки отличается от послереволюционной, революционной, предреволюционной ситуации, тем, что у нас сейчас единоличники, конечно, есть как таковые, то есть мелкая сельская буржуазия, именно, так как я все-таки собираюсь говорить о сельском хозяйстве. Вот. Но, тем не менее, у нас некоторые товарищи говорят то, что у нас снова нужно будет собирать, так скажем работать с единоличным крестьянством, как с мелкобуржуазным элементом, собирать его в колхозы. Да, эта работа, конечно, будет выполняться, но тем не менее колхозы, они, в общем-то, уже существуют. То есть их зачатки, то есть после революции социалистической у нас уже будут некие подобия колхозов, вот, на мой взгляд. И поэтому рассматривать... То, как становились колхозы сейчас, ну, я, по крайней мере, не имею смысла. Ну, думаю, что не имеет смысла. И тут в этой связи хочу поговорить о превращении уже колхозов. Какая задача предстоит в дальнейшем? Превращение как раз-таки колхозов, поднятие колхозов до общенародной собственности. То есть, чтобы, вот Слава, ты сказал то, что... У нас экономика составляла единый организм. Да, это, конечно, все так, но с некоторыми оговорками. Потому что у нас все-таки существовало две формы собственности – колхозно-кооперативная и общегосударственная, государственная собственность, то есть народная. О, и с этой проблемой, как я думаю, мы столкнемся и в будущем. Как решить эту задачу? У нас, в принципе, есть некий в какой-то мере готовый рецепт, да? Но сначала нужно разобраться, что такое колхозная собственность вообще. То есть на примерах из истории. Вот. Колхозная собственность э, – это, во-первых, собственник один, но кооперативный, то есть э, групповой собственник. Чем же, владели, вот, чем же владел этот групповой собственник в виде колхоза? Вот тут э, и пара интересных моментов. Вроде... Колхоз владел землей, но это не совсем так. Он брал в бессрочное пользование или в долгосрочное пользование, тоже две формы было, землю у государства, то есть из общенародных фондов. Вот. Потом он владел вроде как средствами обработки земли, но тем не менее тут тоже не очень все гладко. Скажем так... Когда колхозы только зарождались, и вот эти вот крестьяне, которые объединялись колхозы, в последующем все вот это имущество стало колхозным. То есть это есть скот, мелкий инвентарь какой-то и т.д. и т.п. так скажем. Ну, естественно, дома, где жили сами колхозники. Вот, вот это вот у них было, да. Но... Мы понимаем же то, что колхоз он занимается все-таки производством э, сельскохозяйственных э, культур да, то есть там э, молоко, яйца, птица, скот и пшено ну, пшеница. Вот. Тракторов колхоз не производит. А где их брать? Все-таки с развитием техники нужно убирать все более и более, э, больше. Э, Участки, чем раньше, и средства обработки тоже должны меняться. Все-таки мы идем на, по пути прогресса. Для этого были созданы машино-тракторные станции. Вот. И они были не в собственности колхозов, если мы говорим про сталинский период. Они были в собственности государства, то есть в общенародной собственности. И предоставлялись колхозам в качестве услуг. Чем на самом деле колхозы все-таки владели? Они владели продуктами своего труда. То есть то, что производили, это молоко, пшеница и так далее. Они вот этим распоряжались. Как реализовывалась эта продукция? Тоже двумя, двумя путями. Первый путь – это госзаказ, то есть через госзакупки. Они… И второе это рынки то есть вот, ну, в общем-то, я думаю, все понимают, что такое рынок. Вот, естественно, закупки по госзаказу, они имели несколько сниженные цены по сравнению с рынком. Но для чего это оставили все-таки колхозом? Для того, чтобы колхозник со, своим, э, соб, со своей собственнической, я бы сказал, психологией, да, э, чтобы он понимал, э, чтобы он мог потрогать то, что он продает, и, так скажем, все это было у него на виду, а не некие вот эти общенародные фонды. Поэтому и как раз-таки была создана система колхозов, они сразу включили их в советское хозяйство, так скажем. Вот. И вот у нас стоит такая задача перехода из колхозной собственности в общенародную. Как перевести колхозников на одну позицию с пролетариями, так скажем, в широком смысле и в самом удобном, да, смысле для нашего повествования, нужно. Как было предложен такой пакет мер, так скажем. Во-первых, что на рынке ну, в принципе, главное, что будем рассматривать рынок. У колхоза с посредством рынка с гражданами да, или с государством существовал товарообмен. И планировалось все-таки в дальнейшем постепенно перейти к продукту обмена. В чем разница? Поясню. Товарообмен, он... В общем-то, разница в том, что продукта обмен, он ведется по себестоимости всегда. То есть, сколько было затрачено труда у колхозника на производство того или иного количества пшеницы или молока, вот эта вот вся себестоимость идет. То есть, и услуги МТС, как раз эти траты на, за услуги МТС включаются в это. И... Остальные затраты вложены, это, это и есть себестоимость. И когда мы говорим о том, что у нас, допустим, заводы, да, ну, вот общенародное предприятие, да, общенародная собственность, заводы, промышленность вся у нас была переведена на эти рельсы, это не значит, что у нас шестеренка обменивалась на какой-нибудь там, на какой, там, на какой вал, да, прокатну. Или там, ну, конечно, несоизмеримые вещи, но тем не менее. Это значило то, что существовали все-таки деньги, хотя, опять же, не везде, все-таки некоторые по накладным использовались, но существовали деньги, но вот эти вот продукты, производимые на разных предприятиях, они обменивались по себестоимости. И поэтому говорить об этих продуктах как о товарах, то есть имеющих прибавочную стоимость, да, так скажем, не имело просто-напросто смысла. Вот, поэтому мы и говорим о продуктообмене. обмене. То же самое э, э, должно было произойти с колхозами. Простой пример, э, как это должно было выглядеть на практике. То есть э, отдельный колхоз заключает э, контр, ну, контракт, договор да, с каким-нибудь э, молочным комбинатом. Вот. В этом договоре прописывается то, что колхоз предоставляет... Э, ну, 50 тысяч литров молока, допустим, вот молочному комбинату. Все, у нас есть этот договор. Государство, ну, все-таки молочный завод – это собственность государства, то есть общенародная, платит за вот эти вот литры молока по себестоимости. Но себестоимость – это рассчитывается как раз-таки как включены сюда в услуги МТС, машины тракторных станций, услуги, услуги заработной платы рабочих, ну и, естественно, труд, который был вложен то есть вот в производство этого молока. И эта цена, что интересно, была ниже рыночной, вот что на рынке колхозники продавали, но выше госзакупочной. Вот. То есть разница вот это уже сглаживалась. И самое интересное в том, что вот сколько молока было поставлено, ну, из примера, да, допустим, сколько молока было поставлено тому или иному предприятию, молочному заводу, вот это вот э, это количество молока вычиталось из госзакупок. То есть вот это и был планомерный переход, то есть э, вот этот вот отдельный колхоз становился как бы отдельным цехом для предприятия. И вот это и называлось сращивание. То есть проникновение одно, одного в другое и постепенно э, колхозы должны были превратиться таким образом э, в предприятие общенародной собственности. Э, что тут еще хочется сказать? Вот тут э, э, про единоличников э, говорили. Все-таки даже на 56 год, э, ну вот которые цифры я в принципе нашел. На 56 год было полпроцента единоличников. Почему они до сих пор оставались в Советском Союзе? Ну, потому что, в общем-то, у них была заинтересованность в вот эту вот собственническую психология, так скажем. Но они пахали больше. И поэтому ну, не хочет человек больше пахать, да, переходи в так скажем в колхоз да будешь меньше пахать то же самое получать вот такая же ситуация была и с колхозами ну предполагаемая опять же ситуация с колхозами при переходе на общегосударственную э, так скажем на общегосударственные рельсы э, колхозу предлагалось просто рапросто вот если все на пальцах объяснять э, отказаться от своей колхозной собственности от скота от мелких вот этих вот орудий производства, да, от, от домов, да, можно сказать. Ну, именно если мы рассматриваем собственность колхоза. Отказаться от этого, но приобрести, что приобретал колхоз. То есть он приобретал средства производства на общих основаниях, общесоветских. Вот. В виде машино тракторных станций тех же самых. Но именно на общих основаниях, а не как сделал это Хрущев впоследствии, передав просто-напросто в одностороннем порядке колхозам машинотракторные тракторные станции. Вот. И, в принципе, вот таким путем, гладким, как Сталин это предлагал, сейчас можно тоже после революции использовать вот этот опыт, этот труд, от которого отказались на... Ник Ночи упомянут в 22 съезде да, партии, где там и Микоян хорошенько так выступил, как главное заведующее лицо. Вот. От чего отказались тогда? Ну, Умышленно, неумышленно, это сколько можно долго размышлять, но тем не менее, вот, было сделано так, было сделано неправильно. Вот и все. Спасибо, я закончил. спасибо все верно максим то есть понимая исторический опыт секундочку павел понимая исторический опыт да мы на его основе берем все лучшее и скажем так сможем с этим лучшим двигаться дальше. Вот. Но, естественно, не в, в рамках капиталистической системы. Я бы еще бы добавил, бы, что а, означенная кол коллективизация, да, которая проводилась, ну скажем так, а, почти параллельно да, с индустриализацией страны, она позволила навсегда решить проблему голода в нашей стране. То есть э -э, голодные годы, да, вот, периоды неурожаев и так далее, они в нашей стране до, до коллективизации они э, присутствовали скажем так с завидным постоянством ну да были после и после образования колхозов у нас вот 46 -го года голод вот но этот голод был вызван несколько другими причинами э, кто война и так далее вот кроме того максим очень четко э, рассказал про МТС, то есть на базе которых впоследствии планировалось строить инфраструктуру в виде агрогородов и привлекать туда сельскую молодежь. Вот. И еще один момент, который бы хотел бы заметить, что при существовании колхозов да, вот оплата труда колхозников осуществлялась по конечному результату. То есть не ежемесячно, как сделал Хрущев, уже вот, а именно по конечному урожаю, потому что при хрущевской системе, допустим, комбайнеру нет, это, будет какая разница, сколько там обмолотят зерна, у него стоит задача, допустим, спахать какое-то количество гектаров. Вот, то есть получается некий разрыв в общей, в общей системе. Вот. Павел Викторович, у нас еще Дмитрий не выступал. Давайте мы сначала Дмитрию предоставим слово, а потом вам. Хорошо? Вы не против? Хорошо, хорошо. Так вот, значит, мы рассмотрели как бы экономику советского периода и с точки зрения индустриализации, и с точки зрения сельского хозяйства, коллективизации. Вот. Но наши оппоненты э, все время говорят, как э, уже говорилось выше в начале эфира, что советская экономика не, э, была не И вот вопрос к Дмитрию. А как на самом деле обсто, обстояло дело, э, если посмотреть э, эти экономики в сравнении? Вот. Но дело обстояло очень интересно у нас, если сравнивать э, советскую экономику с экономиками развитых развитых городов, ой, прошу прощения, развитых буржуазных государств. Вот. Соответственно, можно взять для сравнения две такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Германия. да, там, это, Соответственно, стартовые условия, скажем так, весьма неравны. Если у нас Германия была страной проигравшей в ходе Второй, ой, первой мировой войны, да? но, соответственно, сохранившая большую часть производства, она сохранила внешние связи, не выпала, так сказать, имела доступ э, на равных условиях к всем мировым технологиям, активно взаимодействовала. С другими государствами, вот, то а, Соединенные Штаты Америки вообще после окончания Первой мировой войны стали, скажем так, одними из главных выгодоприобретателей от всего этого процесса. Они получили огромные рынки, они получили э, большие репарации. И, в общем, можно сказать, что оказались на, на коне. Вот. Но интересный процесс происходит. У нас в 30-х годах начинается такое явление, как Великая депрессия. Да? Нам регулярно говорят о том, что Маркс не обладал работа Маркса не обладал никакой научной силой. И вообще это не научный труд, и никаких э, знаний там нет. Но я напомню, что явление экономических кризисов, их цикличность, их предопределенность, она объясняется в работе Маркса. Вот. И, соответственно, именно Великая Депрессия была не первым и не последним а, явлением подобного порядка. То есть у нас случился банальный кризис перепроизводства, усугубленный а, частной суб... собственность на средства производства, усугубленный огромным количеством накопленных противоречий и социальных, и производственных. Вот. И, соответственно, а, к чему это привело? То есть у нас... Это привело, то есть, еще раз, кризис перепроизводства является естественным следствием капиталистической системы, является естественным следствием того, что распределение носит частный характер, а производство носит общественный характер. Соответственно, в то время как у нас плановая экономика с 1928 года ежегодно увеличивала свои а, темпы. При этом что интересно, тут а, товарищи из Кемерова ну хвалили а, советскую экономику, но сравнивали. Марат об этом уже говорил, что нельзя сравнивать ВВП, который у нас а полтора процента. Это показатель продаж. Это я сделал кому-то массаж, мне сделал кто-то массаж, ВВП увеличилось там на 1000 рублей. Потом, да, но ничего же не сделано по факту. То есть ничего из того, что можно пощупать. А именно, у Советского Союза был рост промышленного производства. В долгосрочной перспективе, в перспективе с 1928 по 1953 год он варьировался от 5% в самый плохой год, прирост промышленного производства в 5% до 30-40%. Это в хороший год. Там, например, в 1930 году там порядка там 35% был прирост промышленного производства. Вот. А в это время у наших уважаемых а, соседей э, начинается внеэкономическое принуждение, начинают со создавать реформа Рузвельта а, а, трудящие, трудовые, так сказать, отряды, которые занимались налаживанием там, мостов и так далее. У них безработица растет в, бе в бешеных темпах. И, собственно говоря, оказывается так, что какие-либо... О чем, кстати, писал Ленин о чем писал, ну, Маркс об этом мало писал, да, в основном Ленин его продолжил. Идея о том, что э, империализм находит выход из всех своих э, затруднений в виде войны. И вот, собственно, восстановление единственным способом для американской экономики э, выхода на до кризисный уровень стал огромный военный заказ, стала организация, огромной мировой бойни. Вот для всего капитализма в целом именно организация мировой бойни в виде Второй мировой войны стала как раз тем способом, из которого хоть кто-то из них смог выйти из вот этой рецессии. То есть, да, меры Рузвельта приносили свои результаты, снижалась безработица, что-то улучшалось, какие-то издержки сокращались. Но если мы сравним два графика, Посмотрим, это можно, кстати, сделать в э, литературном источнике э, достижения, совет, достижения советской власти за 40 лет в цифрах. Вот это справочник статистический, ю, юбилейное издание было. Вот. То там можно четко сравнить вот эти вот, ну, прогрессивные меры. Хорошая экономика, там вот правильная такая, капиталистически организованная. Вот, соответственно, и неправильная плановая экономика, и разрыв колоссальный, то есть там едва-едва как-то пытаются решать некие кризисные явления, которые постоянно нарастают снова, а здесь экспоненциальный взлет, взлет ракеты. Вот, и в этой связи, как бы, мы, мы видим, мы видим ключевое различие между этими двумя, формами производства между этими двумя разными уже практически формациями вот и какой есть потенциал у социалистического способа производства потому что опять же мы не забываем про то что советский союз находился в условиях жесточайшего внешнего давления то есть он никогда не торговал своим товаром на равных условиях с другими он никогда не мог получать технологии на равных условиях с другими. Он всегда был, скажем так, находился в окружении в лучшие годы противников, в худшие годы открытых врагов. Вот, соответственно, эти источники, ну, можно их указать в цифрах, объем потери ежегодный, какой был, соответственно, экономики Германии, например, о том, что ар армии безработных пополнялись постоянно, о том, что, собственно говоря, только введение фашистской диктатуры для Германии, именно введение фашистской диктатуры, именно введение фашистской фашистского режима смогло как-то а, разрешить на определенное время ее проблемы. Вот. То есть, а, ну вот, мы видим, собственно, сравнение двух Этих экономик, и когда нам объясняют про <пых> бессовестные либералы, да, нам объясняют про то, что Сталин, допустим, сталинскую экономику нельзя считать теми цифрами, которые она считается, да, там есть некий такой у нас доктор, по-моему, экономических наук Ханин, который предлагает нам считать а, производство, цифры промышленного производства в Советском Союзе по формулам, которые он сам придумал со своими весовыми коэффициентами, которые ни, никакого отношения к науке не имеют, никакими эмпирическими методами не проверяются, никогда не, ни, никакой прогнозной или объясняющей силы не имеют. Зиждятся они, как это не нетрудно предположить, на разработках западных экономистов, которые ну, никто, ни, никто не рискнет назвать там, безучастными или незаинтересованными внешними экспертами. То есть нам предлагают считать, допустим, сталинскую экономику, как, как это выгодно американцам. И тогда внезапно получается, что какая-то эта сталинская экономика плохая, и не было там у нее никакого промышленного производства. Но тогда возникает вопрос, а если не было промышленного производства, то почему же мы вышли на второе место в мире, хотя воевали, а другие не воевали и не вышли, а царская Россия не могла эти вопросы решить, а стали и чугуна выпускалась больше, и тяжелой промышленности делалось больше, а цифры какие-то неправильные. То есть элементарная фактура, элементарное сопоставление вот данных, если это делать честно и используя принцип истори историзма и перекрестной проверки источников, она нам дает Полную, полную картину, полную несостоятельность капиталистического способа производства на фоне а, уже социалистического хозяйства. Спасибо, я закончу. Спасибо, понятно. То есть э, наши оппоненты, мягко говоря, ошибаются. Вот. Нет, ну что, я, ошиб... я уточню, я уточню. Ошибаться, ошибаться подразумевает. Э, Отсутствие мотива, отсутствие умысла. Ошибка – это отсутствие умысла. А здесь же мы видим ясный ясный умысел. То есть это объяснение именно является четким, оно является целенаправленным и э, рациональным. То есть это нельзя назвать ошибкой, это явно умысел. Понятно, но это был толстый намек с моей стороны. Я прошу прощения. Ясно. Павел Викторович хотел добавить. Я в своем выступлении выпустил один очень важный момент. И из наших товарищей, которые сейчас выступали, этот момент тоже никто не озвучил. Я так хотел услышать этот момент, но не получилось. Очень жаль. Смотрите. Смотрите. Продукты конечного потребления, что производил Советский Союз и Советская власть, имел также и прибыль. И прибыль эта была фиксирована. И эту прибыль делили на всех членов общества в виде образования, в виде больниц, в виде бесплатных квартир, дорог, инфраструктур и всего-всего-всего, что построил огромный советский народ. Прибыль была и она была фиксирована, но при снижении себестоимости продукции автоматически снижалась прибыль. И вот этим объясняется а, снижение цен на продукты потребления, которые были в Советском Союзе, что раз в полгода обязательно было снижение, потому что я хотел... Как гражданин, как рабочий человек, хотел что-то тоже себе заработать, я придумал разные штуки. Ну Я в советское время воспитывался, я даже в сейчас современном обществе что-то придумал на тех работах, где я работаю. И заработать на крестьянском хозяйстве, о котором говорил наш товарищ, можно было, на самом деле, реально было, но нужно было при, при, вложить туда творчество и предложить понижение себестоимости туда при высоком качестве продукта. Это все было реально. Я закончил. Ясно, спасибо. У товарищей будут какие-то дополнения, может быть, возражения? Кто-то что-то... Да, пожалуйста, Максим. Я сначала только вопрос задам Паше. Ты меня, если имел в виду, то про единоличников этот вопрос адресован? За них? Да, да, про сельское хозяйство, но тебя я имел в виду. Ну, я же и говорил, то, что им надо пахать было больше. Я имею в виду пахать не только именно физически трудом, а вот именно тоже что-то... Можно, при... можно было, и это было реально. Ну Можно было, но факт, цифры нам говорят о чем. То, что у нас в начале НЭПа, да, у нас было одно количество мелких собственников, единоличников, а в 56-м году у нас было их полпроцента. Да, с 40-го года, то, что я приводил цифры, 2,6% по стране да. до полпроцента к 1956 году. Они не смогли конкурировать с колхозами, они не смогли конкурировать с себестоимостью продукции. Так а почему они не смогли конкурировать? Там себестоимость раз, труда а? участников всегда выше, чем у большого коллектива. Так конечно, у единоличников вспомним историю все-таки. У нас у единоличников были одни цены да, на рынке для них и другие цены для колхозников. Я поэтому и говорю, то что им надо было пахать больше, потому что у них расценки были другие. Они меньше получали за, свой, за свои продукты, чем колхозники те же самые. Они свой товар продавали по завышенной цене на рынках, и у них была такая возможность. Что значит по завышенной цене? По такой, по рыночной, по капиталистической. Конечно, а? по рыночной, по рыночной, но колхозники а, на рынке а вот продавали по Товарищи, товарищи, тов... товарищи. По тов... э... другой цене, по заниженной. Секундочку. Давайте так, э, все-таки, чтобы не м, углубляться в единоличный спор, э, в, озвучивается одна позиция, а озвучивается вторая. Вот. Давайте, давайте, давайте не перебивать тогда. Колхозники на рынке продавали свои продукты дороже, чем единоличники продавали свои продукты на рынке, если мы в виду одни и те же продукты. Все. Павел, есть что-то добавить, Да, конечно. Я сейчас ближе к нам, к нашему времени вернусь. 84 год. Советский Союз еще имеет место, но разваливается, сыпется. И я работаю помощником комбайнера. и мне лет-то 14. Я зарплату получал в два раза больше, чем мужики зарабатывали. Я в два раза больше зарабатывал, чем мужики за сезонку. У меня были малолетние, у меня были переработки, у меня было все, и даже 84 год, 85. А сталинский премиах еще помнили, и у нас два комбайнера по фамилии Утловы зарабатывали себе за сезон по жигулям, по жигулям. В 85 году Поэтому система стимуляции работала, но она уже искаженная была, извращенная. Но заработать в колхозе можно было. Еще один пример из моей жизни. Тот же 85 или 86 год. Нам в колхозе давали 6 свиней, давали корма, 3. На откорм возвращаем в колхоз, 3 оставляем себе за работу. Система стимуляции работала почти до 191 -го года до развала. Я это видел все, живую, как вас сейчас. Вот я о чем хочу сказать. Понятно. Понятно? Да, пожалуйста, Дмитрий. Спасибо, я бы, это, если можно, немножко Павла Викторовича хотел поправить. Он вот говорил о прибыли, я хотел бы уточнить, но это вопрос терминологический, но важный, я считаю. То есть мы говорим не о прибыли в плане дополнительной прибыли, которая распределялась, здесь как раз важно сказать о прибавочном продукте. То есть возможность, допустим, получения бесплатного образования. Это такой продукт, который распределялся между всеми членами общества. Возможность... Жить в домах это продукт, который распределялся между членами общества. Возможность а там, посещать детские сады, получать улучшенное качество жизни, более качественные там, продукты питания, одежду, все вот это это как бы прибавочный продукт. А категория прибыли она немножко другая, она именно вот ее суть в том, что она в деньгах вот как бы э, именно вот она на, на, нас настраивает на определенный лад. Ну, может быть, это, как, как, как сказать, терминологический вопрос, это первый момент. Второй момент по поводу, хотел уточнить, еще раз сказать такой интересный вопрос о рационализаторских предложениях. Очень интересное явление имело место в Советском Союзе в 30-е годы. Можно было, это кажется смешным, вернее кажется невероятным, но можно было взять на себя, то есть можно было получить деньги за рационализаторское предложение вперед. То есть э, была так называемая эстафета рационализаторов, когда человек на производстве вопис, брал на себя обязательства, допустим, внести в, там, в течение пятилетнего срока раз предложение и получал за это деньги уже сегодня. То есть если тебе, допустим, нужен, ну, как это сейчас модно говорить, кредит, да, нужны по каким-то жизненным причинам деньги, ты можешь их взять. Проблемы нет. Пролетарское государство под твое честное слово, что ты потом постараешься этому пролетарскому государству помочь, стараясь всеми, так сказать, силами, оно тебе эти деньги даст и никаких, ни, никаких вообще проблем нет. То есть такое явление, как возможность взять авансом рационализаторское предложение, но имело место в 30-е годы и более того, это вызвало бурный подъем производительности труда. То есть огромное количество людей, которые в принципе не знают как, ну, не были, так сказать, вовлечены в этот процесс, они в этот процесс вошли. Вот Это касается второго момента по поводу РАЦ-предложений. Ну и, собственно, третий момент по поводу э, дополнительных для Советского Союза э, работ на внешнем рынке. То есть, э, вот когда конкретно Советский Союз выходил для э, торговли на внешний рынок, там именно возникала категория прибыли. То есть свой продукт он реализовывал за валюту, за деньги и так далее. Но, то есть за какие-то блага, которые конвертируемы в капиталистической системе. А там только один критерий есть, понятно, за пределами Советского Союза, один критерий деньги. Но именно этот, это явление, возникновение внутреннего рынка и внешнего рынка позволяло Советскому Союзу блестяще так сказать, играя на курсе валюты, используя знания рынка, эту прибыль увеличивать и, соответственно, получать ее в разы больше. Кстати, в дальнейшем, когда мы отказались от, ну, я имею в виду Хрущева, да, отказ от, собственно, политики, Социалистической, да. Соединенные Штаты Америки именно на этом примере, на примере вот этого вот барьера, создали технологию, ну, скажем так, вернее, не то, что создали, а во многом заимствовали элементы, переложили их на определенный лот и совершенно спокойно сегодня продают деньги в виде резаной бумаги и как бы прекрасно себя чувствуют. Во время существования Советского Союза до Хрущевства подобное явление было бы невозможно вот то есть э, потому что наличие крупного игрока но автоматически нивелирует вот эти мошеннические схемы и позволяет собственно крупному игроку свои условия диктовать что советский союз и делал. Вот, спасибо спасибо я бы еще добавил, что рост производительности труда в том числе позволил противопоставить, допустим, волчьей капиталистической конкуренции систему советского социалистического соревнования. И мы знаем, на этом фоне широко развернулось Тахановское движение, в частности. И так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел бы предоставить слово Дмитрию Улитину. У него наверняка есть что-то добавить или дополнить. Дмитрий? Да. Да. Что можно сказать? Дело в том, что сейчас мне удобно я скажу несколько слов. Вот вы там в принципе, в принципе, по большей части все сказали правильно, что социалистическая экономика имела преимущество. Это выявлялось, на чем это выявлялось, ежегодным приростом Несколько десятков, еще раз повторюсь, несколько десятков, не в один процент, а, а в несколько десятков. Сейчас представить при а, таком просто невозможном, мы прекрасно понимаем, а кто сегодня находится во власти, кто тогда находился во власти тогда выстраивали люди большинство для делали все для человека для, для народа на сегодняшний день просто устраивается иноцид и он выражается на все а во времена его специально в основном то, как все строилось а на сегодняшний день с 1991 -го года, ну обратно же, эти праздники... 1991 -го года началась ликвидация сельского хозяйства, которые из... вот, уничтожили такие отрасли, как образование, здравоохранение. Вот Явно интернет не тянет. Ну давайте я продолжу его мысль, Вячеслав. Да я продолжаю, он, видимо, отошел. Алло, Дмитрий. Э... Да, да, у меня связь, эта связь пропадала, связь пропадала. Сейчас меня слышно? Слышно. Может быть, видео отключить, чтобы лучше звук шел? А что она как-то мешает, да? Ну, трафик. Я могу, я могу сейчас это самотку это выключить камеру. Мне ничто не мешает в данный момент сейчас. Сейчас я нахожусь в своей среде. Есть что-то добавить по назначенной теме? или По назначенной теме я же сказал, или у меня связь пропадала? Ну, практически было слышно, да, там концовка немножко смазалась. А, ну, концовку смыл, ну, еще раз 28 по 53 год. Еще раз повторюсь, что экономика развивалась колоссальными темпами. На сегодняшний день происходит деградация. Мы прекрасно понимаем, из-за чего эта деградация происходит. Во власти. Все, вы по большей части сами все. Вы раскрыли эту тему во время передачи. В большей части полностью. Но только остается мне повторяться. Понятно. Понятно, Дмитрий. Спасибо. Павел Викторович. Ну, я продолжу тогда. Советская денежная система имела два контура. И об этом знают не все: при производстве, продуктов конечного потребления. Была себестоимость этого продукта. И сюда накручивалось 15% прибыли. И это было на весь продукт, который производил Советский Союз и Советский народ. Просто мы с этим не сталкивались, и мы этого не знаем. Немножко ухватили здесь Стаханова. Хороший был дядь, в чем был его гений Стаханова? Он придумал систему раздель... раздельного труда в забое. То есть до него он рубил, складывал в тележку и вывозил туда, где он поднимали на горах. Он придумал систему подрядного звена, где он один рубит, другой вывозит, третий там еще что-то делает. Вот был гений. Как раз это и была рационализация Стаханова. И за это он получил бабочеки от советской власти. Поверьте, эта сумма была очень приличная. Я думаю, что на этом я отклоняюсь. Понятно. Так, ну что, в принципе, по данной теме, наверное, все уже смогли высказаться и сказать, что хотели. Вот, у нас имеются еще вопросы от зрителей. Я тогда буду зачитывать, ну, в том виде именно, как они задавались. Вопрос к участникам. Что известно участникам о сталинских ударах И не могли бы ли вы, и не могли ли бы они коротко осветить сущность артелей, касс взаимопомощи, системы поощрения э -э -э -э, рационализаторов? Это первый вопрос. И что такое сталинский базар? Ну, я думаю, по вопросам системы поощрения тут мы осветили. В принципе, полностью. вот Может быть, кто-то в дополнение скажет еще, вот отвечая на данный вопрос конкретный. Да, пожалуйста, Максим. Я тут, правда, не понял, какие именно имеются в виду действия сталинских ударов. По-моему, из истории Великой Отечественной войны, насколько я помню, было. Просто не совсем к теме, или я чего-то недопонимаю. Ну, понятно. Здесь вопрошающий не уточнил. Так, едем дальше. Вопрос. Что присутствующим известно о ключевых изменениях в экономике, произошедших с приходом к власти хрущевской группировки? В чем они заключались? Да, пожалуйста, Павел. С приходом к в, в 1955 году модель повышения эффективности экономики была отведена на второй план. И премии за рационализаторские предложения стали получать по окладам. А у кого был оклад? Естественно, у директора. А до 1955 года директор ничего с этого не получал. У него не было стимула, не было интереса. Из с 1955 -го года а, желание граждан участвовать в этом процессе стало снижаться и ухудшаться, потому как они не получали работяги уже ничего. Я помню, как в конце концов в 1962 году в Новочеркасске расстреляли рабочих, которые требовали повышения зарплаты и снижения труда. Вот что сделал Хрущев. И он... А следовательно сделал за 11 лет 12 шагов по уничтожению страны, потому как он хотел вкусно есть и сыто-жирно жить на Западе, но благосостояние для всех он не хотел, потому как это очень сложный процесс для практически 200-миллионного населения организовать прекрасную жизнь. А для себя одного любимого это можно было сделать. Он был, скажем так, в моей голове, я не говорю, что за всех, он как раз и был разрушителем нашей социалистической собственности. Понятно. Понятно. Спасибо. На... Кто-то дополнит? Или, в принципе, вопрос? Максим? Да, я дополню. В том, вот, тут касается, кстати, стимулирования труда. Вот Паш правильно нашел э, тему. Э, тут э, что было? Не, не сказал бы, что это ключевое, конечно, но, тем не менее, приоритеты сменились кардинально. То есть у нас до этого при Сталине, был, было движение к снижению, конечно, себестоимости, снижению цен товаров и вообще и повышение зарплат рабочих. Ну, то есть при сохранении, естественно. То есть вот этот баланс должен был постоянно разрываться. Зарплаты должны были становиться больше, а продукты должны становиться дешевле. В общем-то, все понятно. Приоритеты сменились на наполнение общенародных фондов, то есть зарплаты сохранялись, зарплаты удерживалась больше в общенародные фонды, чем удерживалась при Сталине, вот, такой тоже один, ну, один из ключевых показателей, так скажем, хрущевской вот этой вот деятельности, вот, а общенародные фонды, их не так, вот я говорю про колхозников, да, почему рынок оставили, общенародные фонды не так чувствуются, как как именно зарплата, так скажем, на которую ты можешь купить. Но это не зарплата, точнее, это уже часть дохода, да, если мы говорим о государственном предприятии. Вот И в психологии это тоже отразилось, не только в экономике. Ясно, спасибо. Я бы еще добавил от себя, возможно, уже товарищи говорили, может быть, я был невнимателен. но сменились также и оценочные показатели экономики, то есть если в период в сталинский период у нас да, да, сейчас, Дмитрий, показателями были Снижение себестоимости и повышение производительности труда, то есть показатели учитывались в натуральных единицах, то при Хрущеве уже это стали применяться система прибыльности и рентабельности отдельного предприятия, что по сути разрушило единый народно-хозяйственный механизм. Да, Дмитрий. Я тут хочу обратить некоторое внимание на две такие вещи. Первое, у нас был некий там злой усад или доед, тосих Вессеренович Сталин, который нам объяснял, что в условиях существования пролетарского государства классовая борьба будет обостряться. Почему? Потому что все мировые буржуи, видя пролетарское государство, будут его яростно ненавидеть. Да, потому что оно несет образец для их рабочих и угрозу для них. Понятна логика, логика понятна, есть ли в этой логике ошибки. Нет. В этой логике, как мы видим, ошибок нет. Но внезапно приходит Хрущев и объясняет нам, что нужна конвергенция, что там еще, разрядка там, и всякое такое прочее. Да? Улучшение отношений, оттепели, там, и шестидесятники, и всякая прочая шляпа. Да? Почему? От чего? Откуда? Как? Непонятно. Зато интересно другое. Зато интересно, например, что госплан из учреждения, которое являлось научным, что такое научным? Это значит, он дает долгосрочные, среднесрочные и, и краткосрочные прогнозы на основании определенного анализа, который она проводит, и, соответственно, этот анализ делает. Делает оценки, определяет основные отрасли, там, помогает что-то пересчитывать, помогает определять, составлять планы лет и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, из этого учреждения оно превратилось в учреждение бюрократическое, которое могло выписать разрешение, могло разрешение не выписать, могло разрешение видоизменить, могло план поменять. например. Это совершенно разная структура предприятия. Было ли это, допустим, явлением случайным в условиях того, что нам, опять же, я напомню, да, Виссарионович Иосиф описывал про то, что классовая борьба усугубляется, а кто-то другой говорил про то, что нет, в условиях пролетарского государства с нами все будут дружить. Мирное, мирное существование двух систем. В геополитике это... Тезис, в принципе, он, можно его приравнять как возможность мирному существованию двух классов. Вот в рамках одного общества, что можно мирно сосуществовать буржуазия и пролетариат, точно такой же идиотизмом является утверждение о том, что пролетарское государство и капиталистические государства могут мирно сосуществовать и конкурировать. Это бред силы кобылы. И опять же вернусь, что бред этот явно нам показывает не случайный характер этих изменений, а целенаправлен. Точно так же это отказ вообще, в принципе, от марксистской от марксистского подхода, это отказ от идеи учета в долгосрочных... Ведь в натуральных показателях это же не просто так. Это предполагается, что человек, который это будет делать, он будет марксистом, потому что политэкономию в натуральных показателях очень сложно очень сложно навернуть вот шляпу на голову, надвинуть. Очень тяжело это сделать, если ты считаешь натуральных, Потому что все видно. Видно куда, чего, как. Баланс можно нормально увидеть собственно. А если ты учитываешь только в прибыли, то можно напялить на глаза все, что угодно. А если ты учитываешь в прибыли по одному отдельному взятому предприятию, то вообще может происходить все, что угодно, а ты будешь, можешь людям на уши втирать то, что тебе выгодно. И все, совершенно видно. Но интересным критерием для нас является, опять же, маркером какой, что с 49 по 53 год производилось ежедневное снижение цен, ежегодное снижение цен. Если посмотреть на график, прироста, то есть график вот прироста экономического потенциала, экономического прироста промышленного производства ежегодного, то мы увидим там вот эти пятилетки, как раз характерные взлеты, характерные падения в конце каждой пятилетки, потому что по мере достижения плановых показателей производство свертывается, чтобы перенаправить ресурсы на следующий план. Вот. То, то, когда мы переходим на пятилет, мы не видим нового взлета. Мы видим, что изменилась сама структура экономики. То есть в целом отказ от э, учета натуральных показателей, он, собственно, приводит к тому, что э, отказ от учета в долгосрочной перспективе по всему народно-хозяйственному комплексу, отказ от учета в э, рамках повышения производительности труда и рентабельности производства, Соответственно, это все вполне четко приводит к отказу от марксистского представления о производстве. Но, опять же, также небольшие ложечку на десерт вспомним про то, что Иосиф Виссарионович да, вводил такие предметы, как логика и конституция, да, знание конституции, а после него эти предметы как-то из школьной программы исчезли. Вот. Но там еще есть целая череда всяких интересных, допустим, про те же МТС и про то же сельское хозяйство, но это отдельный разговор, который можно про идеологию, что там творилось в плане мышления людей, как людям в головы забивались вот эти вот свинцовые гвозди, примерно как сейчас в 90-е, так что-то подобное было тогда. Но это как бы отдельный вопрос. Вот в рамках производства вот, собственно, был убит, был убит сталинский способ производства, если кратко. Ясно, спасибо. Отдельный вопрос: стали проникать агенты влияния Запада, более так это обширными волнами, начали начали подкупать так называемую элиту. Вот и результат. Хорошо. Следующий вопрос. Почему рост производительности труда в капиталистической модели не ведет к снижению издержек производства и себестоимости? Да, пожалуйста, Дмитрий. В условиях капиталистического производства основная задача роста производительности труда – увеличение прибыли. Соответственно, если в рамках э, социалистической экономики себестоимость единая по всему единому народно-хозяйственному комплексу, то в рамках э, повышения условного повышения производительности труда в капитализме это просто увеличение прибыли одной из корпораций. Рассмотрим простой пример, чтобы было понятно. Да? Вот у нас есть угольная шахта. Вот у нас есть железная шахта по добыче железной руды и есть металлургический комбинат. И это там три отдельных предприятия. Была сеть металлургических комбинатов, потом раз все они объединились и создали монополию. Вот Создали монополию и, соответственно, теперь, так как она монополия, она может диктовать монопольные цены. Например, она может... Просто сказать, что мы будем покупать теперь уголь там, или руду по вот таким вот по низким ценам только. И все. Иначе никак. Соответственно, является ли, снизилась ли в результате этого действия себестоимость? Ну, наверное, да, снизилась. А, но рез... что означает снижение этой себестоимости? Означает, что часть шахт просто перестали разрабатываться. А потребитель конечно, он какую цену за товар платил, определяемый их так называемым рыночным механизмом, то есть как маркетологи определили, выгоднее всего выдавливать клиента, так, такая цена и держится. А то, что в результате их вот, монопольных сговоров, допустим, часть шахт просто перестала разрабатываться, часть промышленности просто умерла, какие-то патенты они, например, просто скупили для того, чтобы их не было, да. На это никто внимание не обращает. Так что в целом, в, целом, в рамках одного конкретно взятого предприятия, рост производительности труда, он приводит к снижению себестоимости продукции. Конечно. Но только беда в том, что, как правило, значительно проще снизить себестоимость продукции, так сказать, повысить да, производительность труда за счет того, чтобы свои издержки переложить на кого-то другого его разорить. Вот это самый распространенный путь при капитализме. И, соответственно, это приводит, систематически приводит к кризису. И общий эффект от такого повышения производительности труда всегда это депрессия, всегда это у нас или какой-нибудь финансовый обвал, великая депрессия, или какой-нибудь ипотечный кредитов... кризис ипотечного кредитования в 2008 году. Разница особо, принципиальной разницы особо нет. Но вот, как бы, я надеюсь... Вполне понятно, почему не приводит. В рамках, в целом, по государству, в, цел, в целом для людей, для общества. Ну еще интересно то, что чем больше мы работаем, тем беднее становится пролетариат. Но это отдельный вопрос. Он, в принципе, Англиссом вполне хорошо раскрыт. Ясно. Спасибо. Время наше заканчивается. Давайте еще два последних вопроса и, в принципе, будем подводить итоги. Значит, вопрос. Плановая экономика значительно эффективнее рыночной в области промышленного производства, средств производства. Это аксиома. Но в эпоху оголтелого потребительства, как вести агитацию и пропаганду, доказывая, что рынок также уступает в производстве потребительских товаров широкого применения? Ведь оппоненты ссылаются на негативный опыт конца 80-х СССР именно в распределении. Дмитрий, пожалуйста. Интернет, еще посмотрю, у тебя пока есть. Ну, я занял, где? Паш, микрофон. Товарищи, ну, это значит, про, как быстрее и проще всего а, просто обнулить этот аргумент. Самый простой пример. Рассмотрим любое предприятие современное, хорошее, которое работает на рынке. Toyota ли это будет, Adidas ли это будет, нравится ли вам обувь Nike и Adidas. Да, наверняка я полагаю, что нашим уважаемым собеседникам эта обувь нравится. Каким образом планируют свою деятельность корпорации Nike и Adidas? Они, собственно, это консорциум независимых друг от друга частных портных, которые в свободной конкуренции вырабатывают лучшие обуви и потом самый великий портной, не так? Вроде нет, вроде это огромный холдинг, который имеет централизованное руководство, горизонт планирования лет на 50, да, огромное предприятие, огромные мощности, которые заведомо планируются, заведомо загружаются, модели разрабатываются, рынок формируется, я страшно скажу, рынок формируется, вот, и, соответственно, если мы рассмотрим любой современный тренд, и Габана. не нравится Nike, возьмите и Габана. и, соответственно, Coca-Cola возьмите, Любое, любое, соответственно, вот то, что сейчас с удовольствием хавается нашим уважаемым потребителям, оно э -э, сформировано плановым способом. Все, экономика свободной конкуренции давно и прочно умерла. Все организовано через план. Беда в том, что современный план ведет, настроен на то, чтобы богатые становились еще, боднее, а, богаче, вернее, богатые становились еще богаче, а пролетариат нищал, нищал, становился нищим. Это их план сегодня, но это план. Экономика свободной конкуренции умерла в конце 19 века, ее нет. Вот. Соответственно, э, а опыт 80-х годов, о чем мы говорили уважай, э, тоже уважаемые собеседники, не имеет никакого отношения к плановой экономике. В 80-е годы целенаправленно был диверсия, был подрыв производства, который имел целью для того, чтобы правящие круги разменяли сначала власть на собственность, а потом за счет этой собственности обратно получили власть. Поэтому ни о каком социалистическом производстве, его кризисе там, в 80-х годах говорить не приходится тупо. Да, ясно. Павел Викторович, я хотел что-то добавить? Да, конечно. Я уже как-то употреблял эту фразу. Выдергиваю частное из целого. Люди при капиталистической форме мышления, которые современные, они не видят проблему целого. Что делал Сталин в рамках целого? когда надо было выжить в огромной стране, когда у нас было крестьянское хозяйство, когда у нас было малограмотное население. А сейчас нам выдергивают, а вот в 80-х у вас там была жопа, блядь. Павел Викторович, сразу еще раз предупреждаю, все-таки придерживаться литературной лексики. Понятно, Пон... о чем это проблема. Проблема непонимания философского управления, проблемы целого, и выдергивают частные случаи, частные проблемы. У меня тогда было плохо, а сейчас у меня хорошо, я тогда сейчас всех обманул, я сейчас стал капиталистом, буржуем, и всех трахаю. Ладно, все, я закончил. Ясно. И последний вопрос на сегодня. Возможно ли кризисы в социалистической экономике или плановая экономика позволяет их избежать? Да, пожалуйста, Дмитрий. Тут нужно объяснить, опять же, почитать немножко Маркса. Вы знаете, опять же, дурацкий вопрос. Кто ввел в научный оборот понятие кризиса? Маркс, ничего себе, вот это да. Систематические кризисы, капиталистические системы, это понятие введено марксизмом. Соответственно, отсюда вывод, а какую же цель ставил Марк в своей работе? Он ставил цель создания такой научной системы, которая позволит разрешить вот эти вот кризисы, то есть создать и такое, такое общество, в котором этих кризисов не будет. И он это придумал. Называется это построение коммунистического общества. Так что, в принципе, вот эта вот задача, она и была. Основная проблема кризиса перепроизводства, если очень коротко, а на определенном этапе производства буржуи настолько зажираются и настолько плюют на все, что начинают сами рубить сук, на котором сидят. Они не могут даже даже, собственно, в долгосрочной перспективе, но ну, не могут физиологически не способны этот класс на такой, чтобы в долгосрочной перспективе вот не рубить тот сук, на котором он сидит. И, соответственно, кризис внутри капитализма неизбежен. В условиях пролетарского государства мы видим, что во время, я про это говорил, во время Великой депрессии, когда весь мир в кризисе, Советскому Союзу плевать. Да, а социалистическая экономика, не коммунистическая, а социалистическая экономика испытывает некий проблемы. Это обычно крайний срок планирования. То есть, если мы возьмем график любой пятилетки, я про это говорил, то в первые годы пятилетки, когда есть четкий план, есть четкое понимание, что делать, идет взлет резкий. А последние годы, вроде бы как, снижаются. Но смысл в том, что это взлет от 140% до 5% процентов до годовых. А у нас в среднем темпы промышленного производства для развитых стран капиталистических 1-2-3%. Так что... У а, социалистического государства есть некое явление, вот просадочка такой, когда темпы роста снижаются. Но эта просадка превышает величину средней, среднего роста для капиталистических стран. Вот такая вот штука. И как бы, я думаю, наши, при, наши вернее, потомки, если все будет хорошо, они подумают, как решить эту проблему, как постоянно обеспечить рост там свыше 110-120% годовой. Но пока мы понимаем, что там, где для социализма это просадка, для коммунизма, для капитализма это недостижимые вообще показатели совершенно. Ясно, спасибо. В порядке исключения еще один вопрос зачитаю, и на этом заканчиваем. Почему в плановой социалистической экономике? Советский Союз мог генерировать свои технологии, заимствовать и оптимизировать зарубежные. Ну, здесь, наверное, слово «если» пропущено. Если мог. То, то сейчас идет речь только о покупке их. Кто? Хат... Марат, пожалуйста. И, Павел. и потом Павел. Так, Ну, я отвечу. Тут да. уже товарищи отметили то, что какая существует разница между пролетарским государством и буржуазным, между общим единым народным комплексом экономическим и между, частным, между частной собственностью на средства производства. Так вот, получается, в СССР у нас была диктура пролетариата, и цель экономики была это удовлетворение растущих потребностей на базе высшей техники. То есть, поэтому СССР скупал. И использовал технологии ну, более новые современные да, которые могут оптимизировать производство и так далее чтобы облегчить жизнь трудящимся а сегодня получается у нас это российская федерация она скупает какие-то технологии и только ради цели и прибыли только ради удовлетворения интересов буржуазии вот. то есть тут от этого трудящимся легче не становится скорее даже какую-то технологию все внедряют, у нас, как известно, трудящиеся увольняют. Вот. вот так. Ясно, спасибо. Павел. Ну, я хочу немножко о цифрах поговорить в этом моменте. Частный собственник, даже если он крупный капиталист, крупный монополист, производитель какой-нибудь пепсиколы на весь мир, какой оборот у этого представителя? Ну, несколько миллиардов, пускай долларов. Согласен, но он частный собственник, И он психологу всему миру распиливает. А теперь берем а, собственника как государства. Ну, советский тот период возьмем. 190 миллионов человек собственник. Какими они могли оперировать цифрами? Триллионами долларов, триллионами. И советская экономика в годы войны в разы опережала весь Запад. Весь капиталистический мир, который вместе в кучу были, потому что на Германию работали все, Франция, Англия, американцы те же, потому что все, все, все, все, все, все, Чехословакия, Польша, то есть все, все работали на нее. Но и тем не менее, частная всегда проигрывает общественному, общественная формация всегда рентабельнее и способная к выживанию, и кризисы капиталистического общества не касаются социалистической формы. Потому как социалистическая форма, задача ее основная, не получение прибыли, а обеспечение продуктом всех граждан, всех участников этого государства. В этом Это философия, это мировоззрение. Какая нам а, разница, какой они там, продали они там свои форды, не продали, пальмовое масло у них есть или нету, когда мы обеспечим своих граждан. А уже излишки можем предложить им. Нет излишков, своих обеспечили. Поэтому у нас кризисы их не касается. Я так думаю. Ясно. Спасибо. Максим, дополнить хотел. Тут я не знаю, может, я неправильно понял самого вопроса. Как я понял, вопрос заключается в том, что почему Советский Союз закупал на определенном этапе технологии, а почему сейчас Россия этого не делает, да? закупает продукты, в общем-то, этих технологий. Ну, не знаю, если это правильно, правильное понимание у меня получилось, то тут дело как раз-таки перспективы. Вот тут говорили то, что Советский Союз, он все-таки занимался планированием и долгосрочным планированием. Капитализм, да, конечно, капиталисты, они способны и на долгосрочное планирование в каких-то своих целях. Но, тем не менее, намного проще и намного выгоднее заниматься, так скажем, быстрой спекуляции, да, что-то продал и что-то что купил и подороже это продал. Вот это и происходит сейчас, вот что нам в телевизоре иногда показывают, то, что мы покупаем какие-то вещи, ну, вплоть до смартфонов тех же самых на рынок, которые выпускаются. Ясно, спасибо. Ну что ж, товарищи, мы... Я считаю, и товарищи, и, надеюсь, телезрители наши как бы, не будут со мной спорить в том, что тема на сегодняшнее заявленная раскрыта полностью. Вот. Добавлю еще от себя лично на правах ведущего, что за тот период с 1928 по 1953 год, даже вот за годы первых пятилеток, в нашей стране было построено более пяти предприятий, сформировались, возникли новые отрасли промышленности, которых в царской России не было и в помине. Страна из отсталой и аграрной превращалась в развитую, в промышленную. По объемам промышленного производства э, в конце 30-х годов Советский Союз вышел на второе место в мире после США. Э, была также преодолена э, зависимость страны от импорта машин. То есть мы создали свою машиностроительную, танкостроительную и прочие строительные промышленности. Наряду с промышленным перевыжением, как вот уже товарищами было замечено, была завершена коллективизация на селе, ошеломляющие успехи, которой были вынуждены признать даже самые ярые ненавистники СССР. Благодаря коллективизации, как уже говорилось тоже ранее, была решена многовековая проблема голода в нашей стране. Вот. Кроме того, в период Великой Отечественной войны, являющейся частью Второй мировой войны, да, мы знаем, что любая война – это как бы столкновение не только армий, но и тылов, то есть экономик, стран. И советская экономика наглядно продемонстрировала, Свою эффективность и преимущество над капиталистической экономикой объединенного Евросоюза под названием Третий Рейх. В этой войне были перемолоты не только дивизии вермахта, но и перемолота вся экономика этого так называемого Третьего Рейха. Вот. а что касается послевоенного времени, то, допустим, советская экономика позволила даже в разоренном войной Советском Союзе, мы знаем, что европейская часть была полностью разрушена, вот, уже в декабре 1947 года отменить карточки, тогда как другие страны, победители, такие как Франция, эти карточки отменили только в сорок девятом, а Великобритания аж в 1954 году. И вот, исходя из этих успехов, ну, я сейчас зачитаю, в сентябрьском номере журнала National Business за 1953 год, в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам экономической мощи, опережает любую страну. И в настоящее время темпы роста промышленного производства в Союзе в два-три раза выше, чем, допустим, в тех же США. А годом ранее кандидат президента США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства в Советской России сохранятся, сохранятся, то к 70-му году объем, России, э, объем э, производства в 3-4 раза превысит американский. И это заметим, к слову, что речь, с одной стороны, идет о стране, получившей от Второй мировой войны максимальную выгоду, имеется в виду э, наш э, сегодняшний мировой гегемон, а с другой стороны стране принесшей на алтарь победы в Великой Отечественной войне наибольшие жертвы. Так что, товарищи, практика нам доказала, что фундаментом социалистической экономики служит социалистическое производство, основанное на показателях не на показателях прибыли и рентабельности отдельно взятого предприятия а на снижении себестоимости продукции и повышении производительности труда. Ну и все то, о чем говорили мои товарищи выше. И основной закон социалистической экономики, озвученный Сталином, ну, как по Сталину, это обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Вот. Так что вывод из сегодняшней передачи можно сделать однозначный, что советская экономика гораздо эффективнее любой капиталистической экономики. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Думайте, товарищи, читайте, анализируйте. Изучайте вопросы. С вами было информагентство «Ледокол» и я, Вячеслав Мерзликин. До свидания. Спасибо за внимание, спасибо нашим участникам. До свидания.